Что будет, если развяжется пупок? Вероятно, каждый слышал предостережение от подъема тяжелых вещей, которое гласит о том, что пупок развяжется. Возможно ли это на самом деле и что будет, если это все-таки произойдет? На эти вопросы можно узнать ответ в данном ролике. Прежде чем уяснить последствия, следует выяснить, что вообще представляет собой пупок. Это ничто иное, как остаток пуповины, которая обрезана именно в том месте. Когда плод находится в материнском утробе, именно пуповина транспортирует питательные вещества ребенку. Таким образом, пупок тесно связан с внутренними органами человека, и если развяжется, проблем со здоровьем избежать не получится. Следствием развязанного пупка есть образование самой обычной грыжи. Симптомы, которые могут указать на ее появление, могут быть такими, как тошнота и резкая боль, которая обусловлена физическими нагрузками. С лечением этой проблемы затягивать не стоит, так как пустив на самотек, про истечение болезни можно вызвать самые неблагоприятные варианты развития событий. Исключив грыжу, развязаться пупок может разве что у новорожденных. Такое явление встречается крайне редко и свидетельствует о непрофессионализме врачей, перевязывавших пуповину. Взрослые люди могут не бояться. У них пупки не развяжутся хотя бы потому, что они давно уже срослись и представляют собой шрам. Но вот травма пупка возможна, и заживать она будет в зависимости от надлежащего ухода. Это касается и пирсинга, а решившись на такой шаг, удостоверьтесь в том, что человек, который будет его делать, настоящий профи своего дела, который использует в работе исключительно одноразовые иглы и стерилизованные инструменты. Не пренебрегайте своим здоровьем, занимаясь самолечением и своевременно обращайтесь за помощью к специалистам. Только профессиональные медики помогут раз и навсегда помочь решить проблемы, связанные с нашим организмом. Чтобы ты не унывал, подпишись-ка на канал!